продажи, какой-то э, вовлекающий, вовлекающие моменты, да. Но самый главный фактор, на что вам нужно всегда обращать внимание, вот это вот большой восклицательный знак. Большой восклицательный знак это вы. Мой метод, вот я, которым пользуюсь и, и кхм, обучаю людей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 Теперь пришло того, что если просто МЛМ раньше приравнивали к МММ, MMM, потому что это похоже как-то, и э, наше общество еще не готово приурочить это к серьезному бизнесу, то сейчас э, вот модерация социальных сетей собирает вот, знаете, такой черный список. Черный список стоп-слов. Стоп-слова э, так называют. Стоп-слова.